Счастье приходит к тем людям, которые проблему видят как повод для творчества, которые делают других людей счастливыми, которые находят смысл и цель в жизни. Руми писал, «Счастье — это петь свою песню, как птицы, не обращая внимания на то, кто слушает и что они об этом думают. Так что пойте свою песню. Вот и все.